Всем привет, любители Титан Квеста! Хочу вам рассказать про легкий и, э, самое главное, ну, честный способ получение легендарных вещей на вашего персонажа. Для этого не надо взламывать игру, для этого не надо устанавливать запрещенные программы или читы. Не надо ничего прописывать, никакие когда, ничего этого не надо. А, и вот на ну вот этот вот молодочек тоже не видите, все ну, не оправдывает вложенных средств. Я вам объясню. Что делать? Это очень-очень-очень-очень просто, легко. И все, что вам требуется, это не выполнять всего одно задание. Увидите подробно. Значит, пишем в портал, перемещаемся в царство мертвых на равнины суда. Я даже сейчас активирую портальчик тут. Вот, мы бежим в обратную сторону, в равнинах суда, ну и как настоящий сталкер, как настоящие сталкеры в погоне за богатствами, я избегаю всяких дров для того, чтобы это было побыстрее. Мы бежим в обратную сторону, в обратную, в обратную сторону и забегаем вот сюда прямым ходом. Это Нижний город Душ. Но вот здесь молодые люди очень противные, все-таки стоит, наверное, убить, потому что они преследуют. Спускаемся ниже и видим Аристонима, который нам дает задание, называется ⁇ Сокровище Ида. В чем состоит подвох этого задания? Его выполнять нельзя. Кто помнит, надо собирать 4 камня ставить их на алтари и открывается сокровищница Аида. Так вот, если вы выполнили это задание на своем персонаже на всех уровнях, то вам придется скачать нового персонажа. А если вы выполнили, к примеру, его на эпике, то на легенде вы, наверное, уже добегаете специально и не выполняете. Вы можете вообще не брать у него задание, ну, либо просто не ставить камни, не собирать их. Так вот, мы добегаем до сокровищницы Аида, подбегаем к стенке и нажимаем на букву К, английскую. И мы попадаем прямо в самое сердце сокровищницы и начинаем просто тырить все, что там есть. Ой, замечательно. Ну, собственно, нам повезло, что туда выпало. Ну, слабенько, слабенько. Так, смотрите, что я хочу сказать. Самое-самое главное, следите внимательно. Бегать можно только по вот такому вот радиусу, вот так. Если вы сюда забежите, сюда, у вас система просчитает автоматически задание выполнено и больше вы сюда попасть не сможете гробница будет заблокирована поэтому выход отсюда прост если вам куда-то надо вы кидаете портал но ну, обычно это просто выйти в главное меню снова начинаем играть и если вам чего-то хочется еще еще еще вы просто дальше бежите И зарабатывайте таким образом несметное количество богатств. Не знаю, как у вас, но я очень-очень много раз бегаю по одним и тем же боссам. И мне они абсолютно ничего не дают. Это удача, которая работает против меня. Не очень приятно. И когда действительно хочется чего-то получить, а этого не выдается, это очень-очень-очень обидно. Поэтому иногда приходится прибегать к таким хитростям. Здесь, конечно, все с этого не найдете, но что-то да можно. Плюс можно очень хорошо пофармить над... на продаже ненужных вам выпавших вещей, если уж совсем плохо с аккаунтом магический сундук, обычно самый вкусный, но что-то мне вообще ничего не выпадает. Ну, собственно, то, что я говорила про удачу. Пользуйтесь, собирайте сеты, радуйтесь, ну и удачи вам. Всего доброго.